Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Сангейс Радио, и я, Владимир Гершанов, с передачей, которая называется «Медицина, здоровье и полное понимание мироздания» с замечательным человеком Григорием Макароном, человеком-библиотекой, человеком-кладезем, человеком-учителем или коучером, как это говорят по-английски с человеком, который обучает правильно жить. А что это значит? Вот, знаете, пускай нам Григорий расскажет сам. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте, Володя. Я вам очень благодарен и несколько смущен за ваши многочисленные эпитеты, которые вы так щедро разбросали. Постараюсь их оправдать. Спасибо. Ну, а если э, более так э, скурпулезно подходить, то вот э, зачитаю вам э, про Григория немножечко интересной информации. Э, значит, Григорий Макарон э, – трансформационный коуч из Лос-Анджелеса. То есть э, проживает э, великий учитель в городе Лос-Анджелес. вот Учит он, кстати, очень интересным вещам. Учит, как не быть бедным, учит, как не быть несчастным, учит, как... Э, не быть больным, то есть быть здоровым, счастливым, замечательным, жизнерадостным человеком. Именно учит, понимаете, то есть не навязывает. Но очень интересный такой подход к тренингу. У него даже своя запатентованная там, квантовая система, очень хитрая, но об этом он нам расскажет сам. А вот сейчас я немножко еще дам информации. Итак, Григорий у нас создатель школы восстановления внутренней гармонии и семейного счастья. Раз. Создатель уникальной авторской методики вот, квантового перепрограммирования сознания. С помощью этой методики быстро и эффективно уходят комплексы страхи и эмоциональные блоки, которые стоят на пути к счастливой жизни. Эксперт в диагностике и восстановлении родовых нарушений, многолетняя практика решения конфликтных ситуаций, создатель и ведущий первого русскоязычного клуба «Самосознание Баланс» в Лос-Анджелесе. Итак, еще раз здравствуйте. Здравствуйте, Володя, да, вы так очень скрупулезно прочитали некоторые важные вехи в моей жизни. Я вам благодарен. Ну, и есть в вашем распоряжении, вы хозяин передачи, я ваш гость. Итак, наш уважаемый гость, скажите, пожалуйста, вот коучинг, да, это как бы такая это тренировка, вообще, это вот люди, когда к вам обращаются, они обычно, запутавшись в лабиринте жизни, они ищут свет. И вот как бы, вы есть тот маленький светлячок, вот, к которому вот они идут, идут, идут, и вы превращаетесь в итоге потом в большой красивый светлый туннель, и ваша информация помогает им решать те проблемы, комплексы и какие-то неразрешенные жизненные ситуации, которые они имеют под собой путем ваших тренировок. Расскажите, пожалуйста, немножко, вот, в общем, вот, кто вы такой? То есть, что вы делаете? То есть, вы же вот не врач в таком понимании, в конкретном, и вы не экстрасенс, правильно? Как вот объяснить людям вашу духовную позицию и ваш род деятельности? Вот если так, конкретно, коротко, но с расстановками и э, с правдой внутренней гармонии, если так можно сказать. Ну, вы, во-первых, уже сами много рассказали сказали. Снимаю шляпу. Смотрите, я в двух словах скажу. Слово ⁇ коуч ⁇ переводится как ⁇ тренер ⁇ и это вообще новая специальность, которая появилась около 20 лет тому назад в Америке. Ее родоначальником стал человек, который с помощью психологии хотел решить свои внутренние проблемы. Ничего не получилось. И он, будучи тренером, ну, коуч этот тренер переводится, он применил свою методику тренерскую и решил все свои вопросы после чего написал книгу. И это буквально взорвало мир тем, как откликнулось в сердцах очень многих людей. Появилась новая специальность — коучинг. То есть что такое коучинг? Это психолог-тренер, только без психологического образования, потому что применяются более современные методики. Если к психологу можно в среднему ходить всю жизнь, ложиться на кушетку, рассказывать о своих проблемах, ну, грубо, Говоря, То есть есть подход какой? Ты приходишь, у тебя есть цель, как в тренировках. Ты пришел, ты хочешь, там сказать, укрепить определенные группы мышц, и через, там скажем, 2-3 недели или через определенное занятие у тебя эта проблема решена. Поэтому как коуч, в принципе, я пользуюсь э, очень многими знаниями. Э, в этой стране я уже более 33 лет, из которых 25 я учусь у самых-самых-самых разных учителей. И вот все мои знания, которые были за эти годы, они каким-то образом пересеклись и сложились в методику. Когда ко мне попадает человек, который хочет что-то поменять в своей жизни и готов это сделать, я просто превращаюсь в канал и направляющее действие. Я помогаю ему увидеть, где у него есть проблемы, где зарыта самая главная мина на его минном поле и обезвредить ее. И тогда у человека происходят значительные перемены. Но об этом надо рассказывать более конкретно. В двух словах вот так. Григорий, у меня такой вопрос. Скажите, у вас была когда-то клиника или сеть клиник, директором которых вы являлись, которые занимались различного рода медицинскими практиками. Расскажите, пожалуйста, про это. То есть это каким-то образом тоже э, откликается в вашем, э, скажем, творчестве даже. Я бы сказал, ваш коучинг это есть тоже вид творчества, наверное, все-таки, потому что э, вы радуете людей своими познаниями и, соответственно, тоже творите как художник, наверное, как э, экстрасенс, как психолог, как тот же священник, к которому приходит на исповедь. Это что, то же самое, только минус кушетка, правильно? Ну, я вам хочу сказать, что вы философ и мастер-служащий, Слово Владимир. Ну, в двух словах, да, вы наверное правильно описали. Потому что, смотрите, будучи еще э, в Киеве, откуда я приехал, я работал э, в 25-й больнице за отделением ЛФК это лечебная физкультура. Это то, что в этой стране называется реабилитация. Физиотерапевт, короче. Ну, в общем, да, прообраз. И когда в 1982 году я оказался в этой стране, то я пошел работать волонтером в несколько крупных городов госпиталей. И через год я уже открыл свою клинику вместе с доктором, и в которой я, с одной стороны, ну, практиковал под его лайсенсом физиотерапию, а с другой стороны, конечно, управлял этим центром. Со временем это превратилось в многопрофильную поликлинику Hollywood Medical, где у меня были от глазного врача до специалиста по ногам, где-то порядка 9-10 специалистов. И впоследствии я создал еще две клиники. И вот, э, да, таких три клиники было в моей жизни, где я имел возможность и наблюдать за процессом лечения, и принимать участие, и как руководитель, и как некий практикующий человек. Mm -hmm. Ну, в двух словах так. То есть есть большой опыт десятков, десятков, сотен пациентов, которые прошли через нашу здравницу. И, соответственно, вы весь этот опыт Перенесли на свою сегодняшнюю практику Естественно, естественно Это все равно как человек, который Работал, скажем В системе обслуживания телефонов угу. А потом создал Свой, свой какой-то телефон Или свою э, телефонную станцию Ну, будем говорить так Потому что каждый человек Это отдельная вселенная И работа с человеком Это обслуживание этого, Этой вселенной и понимание законов, прежде всего, по которым это Вселенная существует. Потому что мы об этом будем говорить с вами опять и опять. Самая большая проблема всех наших неудач заключается в том, что люди, к сожалению, по ряду своего невежества, необучаемости, правильным знаниям, не знают ни закона Вселенной, ни законов, по которым они сами живут и работают их организмы. И нарушая их, постоянно есть проблемы. Я помогаю понять эти законы, помогаю пальцем показать, где ваша проблема и как мы ее находим, методику, как ее устранить. Вот ага. все. Хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что на волнах нашей радиостанции «Сангейтс», которая происходит из стольного города Чикаго, мы сегодня имеем в эфире замечательного человека, педагога и журналиста, и лекаря, и коучера, и все в одном Григория Макарона. Такая фамилия, которая никогда не забудется да, в жизни. То есть один раз так сказал, и все, и понятно. Вот. И вот этот самый Григорий Макарон сегодня с вами, уважаемые друзья, уважаемые радиослушатели, делится той сокровенной информацией, с помощью которой он помогает людям успешно решать их любые проблемы. Телефон прямого эфира 847-226-9956. Звоните нам, пожалуйста, присылайте смс, задавайте вопросы, и э, Григорий с удовольствием на них ответит. Григорий, у меня к вам еще вопрос. Пока наши уважаемые телезрители заряжают свои волшебные смс, я у вас хочу спросить. Вот э, вы же не только э, врач, вы не только психолог, вы не только тренер, вы же еще и журналист, правильно? Я знаю, что у вас были какие-то журналы, э, о том, как правильно жить, собственно говоря. Расскажите про это немножко. Ну, смотрите, впервые в 1972 году, еще будучи в Киеве, я попал в редакцию вещания на зарубежные страны и заболел журналистикой. Когда я приехал в 1982 году, в Лос-Анджелесе была одна газета «Панорама», и я там открыл колонку «Жить не болея», которую я вел много лет. А в 1989 году я позволил себе открыть свой собственный журнал «Атиша», а потом к нему добавился и журнал «Баланс», в которых я, естественно, писал, ввел свои колонки. Поэтому журналистика – это часть, вы мой коллега, вы меня да, понимаете, да, да. это та часть, ну, тех, ну, будем говорить, талантов, которые мне Бог дал и которые всю жизнь требовали выхода. У меня также была радиопередача с открытой линией по всей Америке, на W Би. Я периодически делал какие-то телевизионные программы ну и многие другие вещи. Но журналистика и медицина – это то, что меня всегда волновало, и то, о чем я всегда писал и говорил. И, наверное, буду писать и говорить. Спасибо, уважаемый. Григорий, у нас есть СМС от Александра Подгребайло, который нам пишет из Нижневартовска. Итак, на одной из ваших программ я не нет стоп, это второй СМС. Подождите, видите, вы у нас популярны сразу сразу сразу зритель вот когда я вижу уже много вторая третья СМС идет я понимаю что все мы правильно с вами делаем. Итак Uh, так, так, у моего бойфренда Нет, нет, это <смех> <смех> точно не, не его смс-ка. Сейчас у нас просто много вопросов вам хотят задать, а у нас всего скайп один. Итак, о, так, так, так. Um, все годы uh, моей жизни у нас с мамой сложные отношения. Она пытается меня контролировать и постоянно uh, мешает мне жить. Как мне изменить эту ситуацию? Вот. Такой вопрос. Смотрите, вопрос в данном случае он не столько по медицине, сколько по отношениям, но он касается нашего здоровья, нашей психики. Смотрите, отношения с родителями ⁇ это один из самых сложных вопросов в жизни любого человека, потому что это тот исток, из которого начинается вообще жизнь человека. В детстве закладывается основа нашей психики. И в данном случае, я не знаю, там нет имени, кто обращается, но это женщина, которая говорит о том, что у нее проблемы с мамой. это, а это не женщина, это, это мужчина. Мужчина, да? Окей, я привык просто, да, у нас да. в основном женщины. Бывает, бывает, мужчины. да. Ну вот смотрите, уважаемые радиослушатели, у вас есть проблема с мамой. Это очень серьезная вещь. Что с этим делать? поменять маму вы не можете, вы можете только поменять свое отношение. Прежде всего поймите, что мама такой стала не потому, что она, ну, будем говорить, от фонаря э, имеет внутреннее напряжение, она это отношение к жизни сформировала в детстве и такой была, очевидно, либо ее мама, либо папа. Ее, э, к ней относились таким образом, что у нее сложилась своя жизненная программа контроля. Причинно-следственная и наследственная связь, вы имеете в виду? Да, абсолютно. Это причинно-следственная связь. И человек, который не получил достаточной любви и достаточной уверенности в жизни, у него есть страх. Страх, что что-то будет не так. Поэтому этот человек постоянно все контролирует. В его понимании, что если что-то произойдет не так, как он понимает, то случится что-то непоправимое. Поэтому контроль – это форма его безопасности. Мамин контроль – это форма ее безопасности. Вам нужно поработать ну вот, с таким специалистом, очевидно, как я, или с психологом, или с, поговорить об этом э, с, со специалистом НЛП, и вы получите методику. Но первое, что надо понять – увидите маму как маленького, обиженного, незащищенного ребенка который всю жизнь пытается избавиться от своего страха. И когда вы будете видеть такого ребенка, вам легче будет простить и понять. Прежде первые шаги – это простить и понять. Ну а дальше найдите специалиста, который поможет вам. Я тоже такие проблемы решаю с удовольствием. Понять и найти методику, как с этим жить дальше. Григорий, у нас есть еще к вам вопросы пишет нам смс Вера Страусова из Самары 15 лет живу с мужем и все эти годы мучаюсь правильно ли будет развестись или продолжать терпеть мы с мужем разные люди и не понимаем друг друга вот уже много лет у нас взрослые дети но нам сложно найти взаимопонимание в стенах одного дома посоветуйте что нам делать ну, смотрите, вопрос сложный Я с такими вопросами встречаюсь постоянно Потому что очень много боли Очень много напряжения Очень много сложных, нерешенных проблем Как имя этой женщины? Имя этой женщины Еще раз Сейчас, одну секундочку Я посмотрю Вера, Вера, может? Вера, Вера Вера Вера. Да, Вера. Вера. Вер... Вера Страусова да, да. Вера, смотрите, во-первых, спасибо За откровенный вопрос а, ответ на него очень непростой. Ни я, ни кто другой, никакой другой специалист не может вам а, точно дать ответ. Если кто-то скажет, то я, например, скажу, что этот человек не прав. Это ваша жизненная позиция, которую вам надо понять. То есть первое, что понять, что этот муж появился не просто так. Ваш муж – это результат... А, Вашей жизнедеятельности вы привлекли в свою жизнь такого человека, и ваши отношения есть выражение а, тех жизненных способностей, как создавать отношения. Вы оба... Что, что практически карма. Да, это и есть карма, да. да. То есть вы оба со своим мужем, ну как бы вас назвать второгодники, вы не смогли выполнить вашу жизненную миссию и создать нормальные отношения. Вы оба в этом, ну, провинны. Но, по-моему, это не провинны, это ваша карма. И, как мы говорили в предыдущем вопросе, э, ответе, э, ситуация такая же. Вас не научили, как создавать благостные отношения. Я могу предположить, что ни в вашей семье, ни в семье вашего мужа родители не были показательной парой. То есть я думаю, что в вашей семье ваши родители не были такой, знаете, благостной парой, которые любили друг друга, заботились друг о друга. То есть вы получили модель а, раненой семьи. Такую же раненую модель получил ваш муж, и вы создали раненый дом уже свой. Выбор какой? А, по практике, так как у нас нет это, короткий блиц-шахматный турнир. Блиц-шахматном турнире скажу вот как. Вам надо понять, какие ошибки вы допустили, и что вам надо поменять в себе? Предположим, вы осуждаете мужа вслух или про себя. Это надо поменять, и изменить. Вы, предположим, не уверены в себе человек. Или, предположим, вы не умеете дарить бескорыстно любовь. Одна из этих перечисленных причин, которая часто повторяется, может стать истинной причиной того, что ваш муж закрыт, и не удовлетворен, и не дает вам того, чего вы хотите. Смысл заключается в том, вам следует понять, какие вы допустили причины, какие вы допустили ошибки, и что вам надо поменять в своем характере. Поменяв это, в значительной степени могут измениться и ваши отношения. Если вы, проделав первое, второе, третье, отношения не изменятся, тогда... Вы, возможно, получите ответ, что я урок с этим мужем выучила, пора так сказать, идти дальше. И тогда вы сможете, наверное, с легкой совестью развестись и, возможно, создать другие отношения. Но если вы не исправите свои собственные проблемы, то тогда, конечно же, они будут повторяться и в других отношениях. Ну вот так, двух словах. Итак, уважаемые друзья, 847-226-9955, повторяю, телефон нашего абсолютно прямого эфира. С нами Григорий Макарон, тренер, коучер, психолог. Доктор все в одном, и мы отвечаем на ваши, уважаемые друзья, звонки. Вот у нас мы имеем еще один смс, пишет нам Нейкая Светлана из Лос-Анджелеса. На одной из ваших программ я была свидетелем того, как вы буквально за 10 минут прямо в эфире помогли убрать женщине головную боль. Может ли, ваш, может ли ваша методика помочь каждому из нас, в чем ее секрет? Спасибо. Но я, наверное, объясню, наверное, в каком эфире. Дело в том, что у меня есть такая, такие специфические программы, которые называются «Выход из лабиринта жизненных проблем». То есть это когда меня приглашают в эфир, и там люди задают вопросы, но в отличие от этого я отвечаю на вопросы не как сейчас, в рамках короткой передачи, а там у нас эфиры есть порядка часа, полутора часов, и я могу делать короткий коучинг, то есть, что я делаю, когда вы, вы говорите, скажем, обратился кто-то к Григорию, у меня головная боль, что я делаю? Я этого человека начинаю расспрашивать и где-то порядка 20-30 минут занимает этот а, процесс, а дальше что я делаю? Я нахожу, стараясь найти те причины, которые вызвали эту головную боль. А вот теперь я отвечаю на ваш вопрос. Смотрите, по статистике медицинской, американской, АМА, uh, American Medical Association, около 70%, 75% головных болей связано с так называемыми стрессами. То есть эти боли функциональные, то есть у человека нет никаких органических изменений, там нет опухолей, нет каких-то там э, структурных перемен, а это чисто эмоциональные, связанные с перенапряжением. Как правило, в моей методике я постоянно использую медитацию. Что такое медитация? Это возможность глубокого расслабления, так называемая легкого эрекционного гипноза, когда человек отпускает все свои проблемы, меняет фокус своего сознания. И в частности, что я вот часто делаю, думаю, что, наверное, и в этом случае, который вы описали, произошло. Я человеку помог расслабить ей, я помог найти ее основную причину беспокойства и, увидев эту причину, поменять к ней отношения, либо решить эту проблему. И а, даже первая стадия, когда я вот… Ты вводишь человека в более спокойное состояние, то головная функциональная стрессовая боль значительно либо ослабляется, либо полностью уходит. И я вам приведу, ну, как бы такой пример. Вот очень часто в компаниях люди вдруг обращаются и говорят: у кого есть соленок? И Я всегда очень остро реагирую и спрашиваю: а что у вас болит? Как правило, у меня болит голова. И я в этом случае предлагаю людям, не перейдемте со мной, мы сейчас где-нибудь уединимся, я за 5-10 минут помогу вам по всей видимости либо снять головную боль, либо значительно ее облегчить. И действительно, если человек соглашается, мы выходим, я человеку прошу закрыть глаза, представить, что он находится, скажем, на океане, и посредством вот этой моей методики, как правило, через 5-10 минут у человека либо значительно проходит боль, либо полностью. Но хотите, Володя, знать самое смешное? Больше половины людей, когда им предлагаешь уединиться на 5-10 минут и лечить, помочь им, сделать одно поле говорит, нет, спасибо, я лучше таблетку, таблетку Телегола. Ну, конечно, потому что они, наверное, о другом думают, я так предполагаю. Они сразу представляют это уединение немножко по-другому, знаете, в аспекте Ошо и Тантры, наверное, все-таки как-то. Ну, вы знаете, я вам хочу другое сказать, как человек, у который значительный опыт в медицине, очень много наших людей запрограммировано, Конечно. на... Методики нашей современной медицины на пелюре лечения согласен. И иногда эффект плацебо в данном случае работает просто идеально. Даешь таблетку, говоришь, выпиши все сразу возвращается Мерлин Монро, покемон и Элвис Пресли выпивает, и у него действительно все возвращается. Да, но вы знаете, о чем говорит статистика: что про эм, эффект плацебо Uh -huh. Он очень эффективно и очень часто действует, но он недолгосрочен. К сожалению. Да. То есть он появляется и он уходит, потому что а, это некая как вспышка самоосознания такого желаемого результата. Но in long run, на долгую дистанцию не работает, да, к сожалению. Мы уводим просто человека от проблемы, не решая ее, оставляя человека потом наедине с этой проблемой темной ночью, когда это все вылезет когда подсознание уже начнет рулить. Да, абсолютно верно. Вот Вы же помогаете именно решать эти проблемы, непосредственно не отходя от кассы, как говорится. Абсолютно. В этом заключается секрет. Мы находим, как я говорю, на минном поле жизни, где находятся эти мины, самые главные. Как только мы их устраняем, человек может выходить спокойно и не взрываться. А, у нас есть еще вопрос девушка не подписалась просто смс у моего бойфренда постоянно плохой запах изо рта, это так неудобно что посоветуете? ну смотрите есть так называемые психосоматические причины любой болезни то есть любая болезнь можно подходить к ней ну будем говорить неосознанно, так как подходят допустим очень многие врачи Человек, скажем, приходит с плохим запахом изо рта. Ему говорят, вот полоскать надо, там, к стоматологу пойти. То есть, что надо сделать физически? Или приходит, скажем, человек с повышенным давлением. Доктор говорит, так, измерили какое давление, проверили анализы и посадили его на пилюли. То есть, расширяем сосуды, снижаем давление. Причина Разве, Разве человек, человек может понять, что, сказать, что скажем, в, в этом случае с высоким, высоким давлением давление, э, у, у человека тебя... нервная работа, он слишком много нервничает, и в результате этого у него появилась хроническая уже гипертония. То есть лечить надо причину, а mm -hmm. не следствие. В данном случае, смотрите, из моего опыта, э, есть так называемые вероятные причины э, наших болезни, это психосоматические причины, и мы будем об этом говорить много в наших наших последующих передачах. Психосоматические, «психо» — это, по-моему, от греческого слова «душа», «самос» — это тело, mm. это причины, которые появились, как говорится, в связи души, души и тела. Смотрите, плохой запах изо рта, вероятные причины — это гневные мысли, мысли о месте а также это то, что некий багаж мешает прошлое, то человек с собой носит, ну, как бы вам сказать, такой чан сгнивших продуктов, которые давно надо выкинуть, а он не может с ними расстаться. Поэтому для того, чтобы такого человеку помочь, естественно, надо проверить, может быть, у него там есть гнилые зубы во рту, или он не ухаживает за собой, но если чистоплотность вашего бойфренда, ну, как бы нормальная, то я бы посоветовал вам, ну, так очень тонко привести его к специалисту, который поможет ему научиться и одобрять себя. Научиться одобрять себя, научиться расставаться с прошлым и научиться выражать себя с любовью. То есть отпускать прошлое, не носить с собой чан сгнивших мыслей. И научиться выражать себя с любовью. Очень часто, когда люди, внутри у них много мести, много напряжения, агрессии, вот это, вы когда такого человека видите, у него очень часто будет плохой запах изо рта. Так а из-за чего? То есть, если вот перенестись на физический аспект этой ситуации, то есть, ну, пускай он себя мысленно почистил, но а запах-то, куда же он денется? Запах, это же вполне себе органика, то есть, ну, ну, смотрите, Володя, вы задали очень классный вопрос. Это и есть психосоматическая причина. Если у человека долго есть определенные мысли, страхи или состояния, со временем они как бы материализуются, они попадают на физический уровень. То есть, скажем, если человек не уверен в своей жизни, он слабый, не уверенный, то, по всей видимости, со временем Такое хроническое отношение выразится физически в том, что у него будут проблемы с коленями. Если человек несет на себе, скажем, огромный груз, проблем, у него, по всей видимости, могут быть проблемы с плечами. Все очень логично. Вы если... просто как Сайбаба рассуждаете, то есть вы его цитируете uh -huh. практически. Есть такой, был такой один Сайбаба, Баба, один, да. Сай -баба, один да. Да, такой святой в Индии был уже покойный, или, скажем, перерожденный проще, да? То есть вот он тоже говорил, что как бы все проблемы психофизические, они материализуются в чисто физические проблемы. Ну вы знаете, на сегодняшний момент есть целые книги написанные, справочники. Скажем, вот в России, если это, это доктор в Валерий Синельников, который очень необычный доктор, который написал, описал. А здесь в Америке родоначальником является Луиза Хей. Она, по-моему, PHD имеет доктора психологии, которая исцелила себя, написала много книг и издает, имеет целый издательский дом. У нее есть целая таблица книг, которыми она пользуется. И это мои тоже настольные книги. Но сегодня вы все это можете сделать в интернете. Вот подсказка всем людям, которые заботятся о здоровье. Выйдите в Google и напишите «психосоматическая причина», а дальше напишите, предположим, «запаха изо рта» или «болезни колени или вот это... Все, что вы напишите, вы получите очень четкие знания или информацию для размышления. Иными словами, с энергоинформационного поля мы переносим все в нашу физическую, так сказать, атмосферу бытия. И если там у нас грязные мысли в голове, соответственно, мы имеем запах изо рта. Или наоборот, не имеем его, если имеем просветленное сознание. Правильно? Абсолютно. Первично всегда сознание. Конечно. Первично всегда сознание. И от нашего сознания зависит все то, что с нами будет. От нашего сознания первично все то, что с нами произойдет. Ну, ну что ж, Григорий, огромное вам спасибо за сегодняшнее такое интересное интервью. Это наше первое интервью, оно открывает... Скажем, цикл, целый цикл передач Мы с вами будем встречаться теперь, я думаю, часто И я вижу по откликам наших уважаемых радиослушателей Это все очень интересно К тому же у нас как раз станция именно такого профиля вот, Поэтому welcome Что ж, мы всегда рады вам Огромное спасибо за такое интересное интервью Обязательно с вами встретимся в это же время В этот же день на следующей неделе вот, и я хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что на радиостанции Сан-Гейтс у нас сегодня был Григорий Макарун, который занимается проблемами психики и физики человеческого бытия. Коучер, учитель, человек, знающий, как вывести любого из нас из темного лабиринта неудач к светлому будущему. С вами был Владимир Гершанов и передача Терра Непознанова. Спасибо огромное, Григорий, и до новых встреч. До свидания. До новых встреч. До свидания.